Валек, как-нибудь как будешь прыгать, нет? Нет. Я... А кто будет прыгать? Ну давай. Давай только плашмя лучше, понимаешь, безопаснее будет. Чтобы понять то, что дома хорошо, надо побывать во многих местах. Это я уже тоже понял. Вот дома сидишь и не понимаешь, что дома хорошо. Не, я всегда понимаю, что дома хорошо. Но иногда что-то ты знаешь, такой Аллафью. Город Сочи, обожаю тебя. Здесь у кого-то будет романтический ужин. Ужин на пирсе. Здесь все подсвечивается, здесь кидают подкормку, прикормку для акул. Тюлень, Валек. Валек, щучкарем можешь, только, пожалуйста, не башку вниз. Нет, он не умеет, он говорит, он как он умеет? Как умеешь? И солдатику, и солдатику. не нельзя солдатиком тут. воткнется потом откапывать будем. лопаты нет, совковый. То Валек, как-нибудь будешь прыгать? Нет. нет а кто -то... будет прыгать? Ну, давай. Только, пожалуйста, давай брюхом, чтобы не тебя потом... Я могу рыбкой. Давай только плашмя лучше, понимаешь, безопаснее будет. Ага, плашмя, я живота А если ты воткнешься, то ты воткнешься воткну, в щебень. Там как раз-таки щебенюха ништячная. Нет, Дороги делать на о, Челябе. О, о, о, о. Кто это? Летучая мышь? Летучая мышь, это собака. Вообще. Собака? Я никогда не знаю. Говорят, это летучая лисица. А -а -а. Короче, кто ныряет? Давай быстрее. Сейчас я крабы уже... Лисица? Да? Как-то нету. Диана, давай, вначале ты желтый полосатик, потом я. Давай, быстрее уже, закат у нас должен быть сказочный, точнее, закат с другой стороны. Мы да, на другой давай, стороне. Если она... Стоять, стой. у нас, да стой, она ныряет, у нас такой трюк заморозился. Давай, падай уже. Молодец, на камне. Чеченье, да, Чечень. Уйди нафиг оттуда, чтобы тебя видно Ай, голодо. Давай, голодо, а ну, давай, ну давай, тебя уже ждем, тут замерзли нафиг. Блин, она тыкается тупо в пол. Вообще, ты вышла? Че ты там, колено разбила? Да. Молодец, аплодисменты. А я, я предупреждал. Домой хочется, правда. Скоро буду дома. Ну а вы, возможно, побываете здесь. А я уверен, что побываете. Чтобы понять то, что дома хорошо, надо побывать во многих местах. Это я уже тоже понял. Вот дома сидишь и не понимаешь, что дома хорошо. Не, я всегда понимаю, что дома хорошо. Но иногда что-то ты знаешь, такой, лежится на одном боку, на правом, на левом. Не можешь понять, что-то спится хреново там, да. Хочется что-то попробовать, новых ощущений каких-то. И такой, попадаешь как только куда-то, буквально на первый-второй день, ты понимаешь то, что... Ну, реально, дом есть дом. Ну, правда, как есть. Вот я здесь долго не могу, не знаю, вот там многие мечтают уехать за границу. Ну, ну не мое это, я чисто, сугубо лично, мои личные рассуждения. Может быть, у кого-то что-то по-другому. Но мне как бы... Мое родное, ближе, честно. Потому что нравится мне моя страна. А сюда я лучше буду приезжать отдыхать. Потом буду возвращаться обратно, как-то не крути. Дорогие друзья, все будет хорошо. Будем сюда ездить и скоро везде будет Россия. Конечно, мало кто из этой публики, из вашей поймет это, но я надеюсь, что так и будет. Как говорится, все будет Советский Союз. Мы, как в том фильме. Охреновая змея плавут, но все-таки стараюсь. Самое главное, появляюсь. Так, чисто пришел вот сюда. А тут кто? И мелкая ящичка. Связь правда ужасная. Сейчас попробую там включить. Так, опа, не то, не то, опа, на то. Все. Ну чё, по потолку лазит еще, как у себя дома. Вообще, всё равно, бесстрашная сикотенька. Все здесь, давай, спускайся. Я могу конечно, конечно, поймать, стопудно не купается. Надо сейчас в комнату зайдет. Да, закрывай теперь. Комната зайдет. Давайте я ухожу, а вы с ней сами бе бе бе бе бе бе Она еле ходит. Чем-то похожа на хамелеона. Аллафью город Сочи, обожаю тебя. Здесь у кого-то будет романтический ужин. Кого-то будут угощать. Диман, похоже, тебя, да? Да, ты рад, да? Опа, вот как раз-таки закат. В общем, здесь вас будут угощать по цветам фонарей. В вашем любимом сердечке. Принесут вам покушать все что вы пожелаете в принципе я вам в сочи тоже принесу я тихонечко перешагну продуктов еще нет правда все самое интересное впереди закат закат садится солнышко как говорится закат в процессе и ваше сердечко тоже зажигается если оно еще у кого-то что-то чувствует вот, наконец-то, мальдивский закат. Ой, Опа, мимо. и срана летучая мышь. Ты же сам говорил, что это не мышь. Мимо. Мимо, ну конечно мимо, а что она должна была? Попасть прямо в цель, что ли? Мне в голову? Да, в голову. Кому? Тихи. Спасибо. <связь> <связь> <связь> <связь> Орут они там что-то. Мирей давай, мелкий застраниц. Вечер. Русских везде видно. Если честно, уже жрать не могу, ничего не могу. Зал большой там, сюда, туда, ну и в ту сторону. Короче, на кофе тянет. Может, я беременна? Нет, я не беременный, но кофе хочется. <клёв> Находимся, конечно же, на Мальдивах, но в основном индийская кухня. А вот именно такая кухня, чтобы морепродуктов, несмотря на то, что везде Индийский океан, с этим проблема. Со сладостями, конечно, проблем нет, но вот с морепродуктами загвоздка. С хлебом загвоздки нет. Но всяких морепродуктов, конечно, тяжело. На сегодня я уже жрать не могу. Поэтому искать пошел то, что есть. Делать нечего. Краб черри. Вон они, крабики, лежат. Просто трупы крабов. Так, все, текаю отсюда. Не буду людям мешать. Трупы крабов. Я не могу есть. Мне их жалко. Я их на берегу полно попередавил. Да вообще, если честно, наши раки лучше. Сейчас мохито мой френд приготовит как раз. Там, как обычно, народу толпа собралась. Бассейн только в вечернее время суток. Народу мало. Там буквально вот несколько человек. Но в основном все в дневное время суток, они все плавают здесь. В вечернее время суток их нету, здесь они вот, смотрите, все там. Ну и плюс еще играют, там бильярд, теннис. Ну а я в основном плаваю и вот вот здесь мохито употребляю. По-другому пока вариантов жарко. Даже вечером жарко. Вода горяченная, особенно если вы позагорали очень сильно, то... Получается, что обжигает вам вода, нагревшаяся в этом сосуде. Причина в том, что океан это огромный сосуд, а вот этот бассейн это небольшой сосуд. И он нагревается намного сильнее. Каждый день проходит представление. Каждый день. То купите бутылочку вина, то ужин, бутылочка вина в подарок, но не суть важно. Рядышком сансет-рестораном накрывается вот такая вот поляна мы заходим сюда с кормлением акул тут планируется кормление акул кухня должна быть отличаться от шведской линии ну думаю может быть особо большой разницы быть не должно но какая-то разница быть должна потому что здесь немножечко более интересная версия вот ребята готовят кукурузку hello my friend много чего разного. Ну, запробуем, в принципе. Это ставятся столы на пирсе. Продукты, шведская линия, все то же самое, как на... На самом деле, вот пока разницы особо не вижу. Подойдем сюда позже, попробуем. Но прикол в том, что вы вместо того, чтобы кушать в общем формате... Привет, брат. Yeah. Вы вместо того, чтобы кушать в общем формате На шведской линии Вы кушаете здесь На столиках Пирс, с которого Нас привезли И вот Уже на пирсе Здесь все подсвечивается Здесь кидают подкормку Прикормку для акул И акулы подплывают вот сюда Правда, если честно, тина Днем вроде бы такого количества тины не было ну, посмотрим. Я и в вечернее время суток здесь и не был, на самом деле. Сейчас посмотрим, как это будет все выглядеть. Тут просто вместо того, что ты сходишь, сам себе накладываешь, тебе приносит. Ну, пока это мои первые впечатления. Вот огромный стол для нас. Что, кого сегодня будем? Кем подкармливать акул? Ну, как бы тема вроде неплохая, но... Постолько, поскольку. Короче, лучше остаться на обыкновенной шведской линии. Если честно, как мне показалось. Тут так чисто за 4 рубля якобы с фонтом покупаешь бутылку вина, тебя кормят практически той же самой едой, что и... что и на шведской линии на ужине. Просто в разных концах острова. Ну, в принципе, так чисто для антуража, зато там у тебя сракулы плавают неплохо. Можно попробовать, хуже не будет. В принципе, нормально, как говорится. Я не объединяю, ну и можно попробовать неплохо. Сейчас пробежимся. То же самое со шведской линии Разные выборы. Ой, я еще правда ждал вискаря, но что-то не, не принесли его пока. Тот, кто не может пить, тот танцует. Правда Я не, не петь, не рисовать Но кофе выпить Не откажусь Везде всегда стоит Кофе черный, растворимый И кофе С молоком Обыкновенный Тот же самый черный только с молоком. Буду пить его. Потому что я не пить, не рисовать, а кофе выпить не откажусь. Чего поделаешь? Кто во что гораздо?